Приветствую вас, с вами Настя и а, YouTube-канал Йога Бодрячко. И сегодня мы поговорим об очень важном дыхании в йоге – капалабхате. В переводе с санскрита а, это «сияние черепа». И, конечно же, как и во многом в йоге, а, перевод очень отражает суть а, техники. Ну, во-первых, надо сказать, что Капалабхати — это единственное дыхание, которое в йоге относится к шаткармам. Это очистительные техники. Ну и, соответственно, одна из основных функций этого дыхания — это очищение слизистых нашего организма от избытка слизи. Вы можете сказать... Мне это не надо, потому что у меня, например, с утра я встаю, нет никаких соплей. И вообще я считаю, что, ну, откуда у меня берется лишняя слизь. На самом деле слизь образуется внутри наших легких и во всех наших... Uh частях дыхательной системы абсолютно естественным образом, потому что это защитная реакция на пыль, на мелкие частички, которые собираются внутри нашей дыхательной системы и особенно в легких. И для того, чтобы ее выводить, организм генерирует слизь. Так вот, капалабхати э, очищает наш организм от избытков слизи, поэтому сразу же приготовьте платочки, они понадобятся. И вообще, вы знаете, если вы просыпаетесь, и у вас есть ощущение заложенности носа, и во время капалабхати появится ощущение заложенности, и будут выходить сопли, это абсолютно нормально. Это даже очень хорошо, это то, что нам нужно. Капалабхати делается с утра пораньше, это очень важно, на э, тащак. И что делает? Помимо того, что очищает наш организм, тонизирует его. И это второе свойство капалабхати, которое еще называют массажем мозга. Капалабхати создает такой вибрационный массаж, такой перепад давления в, наших дыхательной, в нашей дыхательной системе, что это действительно как массаж мозга, за счет которого стимулируется Когнитивные способности улучшаются. То есть сияние черепа, если мы еще раз вспомним перевод, буквально обозначает, что после нескольких циклов капалабхати у вас появляется ясность в глазах. И это то, за что я обожаю это дыхание, потому что действительно состояние совсем другое. И если нужно проснуться, то капалабхати действительно очень хорошо помогает. Ну и а, третий очень важный момент – Значит, еще раз повторим. Очищение от избытков слизи, стимуляция работы дыхательной системы, капиллярный массаж дыхательной системы, массаж, условно назовем его так, головного мозга, то есть стимуляция тонуса головного мозга, улучшение когнитивных способностей и Третье, что у нас э, важного, мы можем сказать о капалабхате, это общая стимуляция симпатической нервной системы, которая приводит в тонус абсолютно весь организм и улучшает обмен веществ. Именно поэтому капалабхате рекомендуют э, делать перед практикой йоги, потому что отлично разогревает организм, отлично запускает все процессы э, внутри нашего организма. Что нужно для Капалабхати? Еще раз повторюсь, это утренняя практика, поэтому это делается ни в коем случае не на полный желудок, а желательно натощак или минимум после, подождите, три часа после еды, этого будет достаточно для того, чтобы можно было начать делать эту практику. Платочки нужны. Вот. И а, мы будем рассматривать вариант, когда Капалабхати делается сидя, это Самый комфортный вариант. Вот, в принципе, все, что вам понадобится для выполнения Капалабхати. Какие показания для этой практики? Техника простая, достаточно. Она, в принципе, подойдет всем. Показания – это... Гипо, э, гипотония, то есть это для людей с пониженным, э, с пониженным давлением или с нормальным давлением, то есть, соответственно, в противопоказаниях у нас сразу с вами будет высокое давление. А гипотония, ожирение является показанием к этой практике, это очень хорошая профилактика для тех, у кого... Например, да, как при ожирении замедлен обмен веществ, потому что стимулируется абсолютно э, работа всех внутренних органов. Еще какие показания? Профилактика застойных явлений в легких, э, улучшение газообмена происходит в легких, что очень здорово, и, конечно же, это м, укрепление всей дыхательной системы, да, то есть мы работаем с мускулатурой дыхательной системы, конечно же, улучшение когнитивных способностей, то есть любые нарушения концентрации, нарушения внимания, рассеянность, это все отличный показатель для того, чтобы Капалабхати стала вашим ежедневным спутником. Ну и надо сказать о противопоказаниях, так как практика, в практике будет задействован живот у нас с вами, то, естественно, противопоказанием являются беременность, месячные, всевозможные воспалительные заболевания органов брюшной полости, опухоли всевозможные, то есть здесь и опухоли, которые могут быть в области живота, таза, в области головного мозга, недавно перенесенные операции, перенесенные сильные черепно-мозговые травмы являются противопоказанием для капалабхатия. И, конечно же, гипертония. То есть, если у вас повышенное давление, то для вас эта техника не подходит. Для вас как раз в йоге есть другие дыхательные техники, которые как раз ведут к парасимпатическому эффекту. Да? То есть, не к активации нашего давления, повышению давления, а наоборот к понижению давления. Вот, в принципе, и все. Я думаю, что сейчас э, самое время э, попрактиковаться в дыхании. И э, наша практика для начинающих, для тех, кто впервые пробует капалабхати, будет состоять из э, двух, трех даже основных частей. Первое – это массаж. Носа, который мы будем делать перед капалабхати И именно этот массаж, он будет стимулировать дополнительное выведение слизи Поэтому даже если сейчас вам кажется, что вы дышите нормально А после массажа вы ощутите небольшую отечность вокруг носа Или даже у вас начнет выделяться активно слизь Это хорошо а вторая часть это будет анулома вилома капалабхати, то есть капалабхати по очереди через правую, через левую ноздрю. И третье – это будет э, обычный цикл Капалабхати. И, конечно же, не забудьте, что на э, YouTube-канале «Йога Бодрячком» параллельно с этим видео выйдет видео Капалабхати на каждый день. Вам не обязательно будет смотреть это видео и проматывать его для того, чтобы ежедневно вместе со мной э, тренировать, э, практиковать дыхание Капалабхати. Ну что? Усаживайтесь поудобнее, если вы еще не сидите. Принимайте, пожалуйста, максимально комфортную для вас позу. То есть мне вот сейчас сидеть очень удобно, это устойчивое положение для меня, вот, возможно, вам будет не очень комфортно, если ноги ноют в этом положении, просто сядьте с выпрямленными ногами, можно кирпичик, кстати, подложить под бедра, если у вас есть кирпичик, вот, можно сесть на колени сверху, то есть делайте так, как вам комфортно. Сейчас. Вас ничто не должно отвлекать от работы с вашим дыханием. А суть Капалабхати, давайте немножко о технике. Суть Капалабхати – это активный выдох и пассивный вдох. Я сейчас продемонстрирую буквально несколько раз дыхание Капалабхати, обычное через обе ноздри, и вы поймете, о чем я сейчас говорю. Проверяю свою готовность. При Капалабхате глаза у нас прикрыты с вами всегда для того, чтобы мы не отвлекались на посторонние факторы. Вот так выглядит Капалабхате, его обычная версия. А, и а, здесь активный выдох, в данном случае через обе ноздри и пассивный вдох То есть, по сути, мы с вами акцентируем внимание только на выдохе Давайте сейчас вместе потренируемся Положите, пожалуйста, вашу руку на живот сейчас вот таким образом У нас с вами, а, когда мы будем делать выдох, живот идет вовнутрь На вдохе, естественным образом, даже не задумывайтесь о нем, наш организм на самом деле очень, очень живучий. То есть, как только вам э, будет казаться, что вам не хватает воздуха, организм придумает, как его успеть э, набрать буквально за доли секунды. Итак, давайте пять раз попробуем сейчас сделать э, активный выдох, дыхание капалабхати. И с каждым выдохом мы с вами живот будем э, чуть э, более интенсивно, чем обычно, втягивать вовнутрь. Э, когда мы будем делать пассивный вдох, то, пожалуйста, даже не задумывайтесь о том, как будет двигаться живот. Он будет естественным образом надуваться. Рука лежит на животе для того, чтобы вы могли это дело прочувствовать как следует. Итак, приготовились. Если нужно, платочек держите на готове. Прочистите носовые проходы. Сейчас сядьте, пожалуйста, удобно. Пять раз будем делать дыхание капалабхати. Вдох наполовину, спокойный. И активный выдох. Начинаем. Пять капалабхати. Uh -huh. Еще раз попробуем. Uh -huh. Напомню, с каждым выдохом живот идет вовнутрь. Мы не обращаем внимания на наш вдох. И еще важный момент. Вы сейчас слышите, что у меня дыхание достаточно интенсивное. У вас вначале может быть не так сильно слышно ваше капалабхати. Пожалуйста, вы... это не должно быть сейчас фактором для какого-то расстройства. Это не значит, что вы делаете неправильно. Просто сейчас акцентируйте еще больше внимания на выдохе и чем более интенсивно вы слышите ваш собственный выдох тем значит более качественно и интенсивно вы работаете вашей дыхательной мускулатурой понятно что вначале если вы раньше не тренировались да как и в любой асане в любом физическом упражнении невозможно сразу сделать сильно и все правильно да? это и не нужно поэтому сейчас внимание на ваш собственный звук 10 раз сделаем с вами сделаем с вами дыхание капалабхати внимание сейчас на активном выдохе плюс пробуйте отслеживать движение вашего живота вовнутрь полувдох начали Закрываем глаза, расслабляемся, почувствуйте, уже на самом деле буквально несколько э, активных выдохов мы с вами сделали, а вы уже могли ощутить, как тепло выделяется из самого центра организма, да, возможно, вы уже чувствуете выделение слизи, да. Из носа. Я на самом деле часто так бывает, утром все вроде ничего нормально, начинаю делать капалабхати и пошло-поехало. Вот, Повторяюсь, это абсолютно нормально. Вот, собственно говоря, как выглядит дыхание капалабхати Мы с вами делаем сейчас в режиме не слишком быстром Мы сейчас продолжим с вами заниматься Режим не слишком быстрый, то есть на начальном этапе Это может быть один раз в две секунды, один раз в полторы секунды И как максимум один раз в секунду. Понятно, что опытные практики а, умеют делать и могут делать. Для них это доступно уже дыхание капалабхати а, чаще. Да, то есть это может быть и 80 ударов в минуту, 80 дыханий в минуту. А, как удар просто ощущается это дыхание иногда, да, такое мощное, интенсивное, выталкивающее. А, и это абсолютно нормально тогда, когда дыхательная мускулатура уже подготовлена. Смотрите, перед тем, как мы продолжим. А, сейчас мы увидели, как выглядит дыхание Капалабхати, поэтому мы возвращаемся. К нашей первой части дыхания. А первая часть, я напомню, это массаж области носа. Что нам нужно для массажа? Большой палец руки, той, которая у вас активно. Если вы правша правая, если левша левая, большим пальцем зажимаем ноздрю. Соответственно, у меня правая, правый большой палец, у меня правая ноздря. И у нас только два пальца активно большой палец и безымянный. Остальные пальцы. На данном этапе вначале это может показаться сложным, но потом вы привыкнете. Слегка вот таким образом поджимаем. И проверьте, что вы можете вот таким образом вправо и влево перемещаться от правой и левой ноздри в сторону. Все, что вам нужно. Собственно говоря, что мы делаем с вами вначале? Мы берем, ставим большой и безымянный палец. На точке рядом с краями крыльев носа Надавили на эти точки Делаем вдох И выдох Такой вибрационный массаж легкий получается Еще раз И мы не движемся, мы на точках находимся Выдох Еще раз Напоминаю, задача этого движения постепенно э -э ускорять, э увеличивать выделение слизи. И сейчас мы делаем все то же самое, и три, только сейчас три раза на вдохе проходимся наверх по носу таким же вибрационным а, движением. А, до переносицы не нужно доходить, мы останавливаемся чуть ниже. Там вы почувствуете. Вот здесь вот а, ближе к переносице есть такие точки, где мы с вами чувствуем, что дальше уже а, мы упираемся в кость переносицы. То есть дальше нам с вами не нужно. То есть мы с вами на вдохе движемся наверх остановились на выдохе вниз, еще раз, наверх, громко это происходит, и выдох вниз, еще раз, наверх, а выдох вниз, и еще прошлись по точкам у основания крыльев носа по бокам, Опускаем руку, расслабляем ее. Сейчас э, самое время очистить нос. Еще раз. И мы приступаем с вами ко второй фазе дыхания Капалабхати. Анулома-вилома-капалабхати. Соответственно, мы с вами уже готовы для анулома-вилома, мы знаем, что нужно. Собственно, анулома-вилома – это поочередное дыхание через правую и левую ноздрю. Только в случае с капалабхати у нас с вами поочередное активное выдыхание и пассивный вдох. Соответственно, это будет выглядеть так же, как обычное дыхание капалабхати, только поочередно через левую и правую ноздрю. Сейчас начинаем. Я вам покажу сначала пять раз, затем мы с вами потренируемся и сделаем два подхода по, три подхода по десять раз. Анулома, вилома, капалабхати. А еще раз скажу, что в тренировочном видео на каждый день с дыханием капалабхати будет другой режим дыхания. Сейчас мы с вами обучаемся, поэтому три раза по 10 сделаем вместе. Сейчас пробуем, делаем пять раз, не торопимся. Примерно одно дыхание, один, вдох, один выдох активный в полторы секунды. Большим пальцем зажимаем правую ноздрю, если вы правша, если левша, то левую, соответственно и начинаем полувдох через левую активный выдох вот таким образом выглядит анулома вилома капалабхати вторую руку для удобства можно положить на живот для того, чтобы отслеживать его движение. Если сейчас вам пока еще сложно одновременно следить за дыханием и за тем, как работает живот, оставьте это на потом. Просто положите руку на живот и не акцентируйте, не разделяйтесь вниманием между областью носа и животом. Вообще, йога в любом ее проявлении именно учит нас постепенно вниманием находиться максимально во всем нашем теле, во всех наших ощущениях. И понятно, что в начале зона наших ощущений внимания она достаточно мала, но со временем она увеличивается, увеличивается, увеличивается. И вы знаете, я не знаю, сейчас у меня из камеры руки не выйдут э -э за пределы камеры, подскажите мне. Не вышли, отлично В общем, со временем йога обучает нас быть нашим вниманием, э, нашим внутренним состоянием, ощущением везде Мы начинаем чувствовать уже не только себя, но и других людей прекрасно и пространство вокруг Поэтому постепенность – залог успеха Если пока сложно быть вниманием и здесь, и в животе, будьте в вашем выдохе Сейчас три раза с небольшим перерывом мы сделаем подходы к анулома вилома по 10 выдохов. Зажимаем еще раз большим пальцем ноздрю. Вторая рука лежит на животе. Вдох. И начали. Молодцы. Опустили руку, если нужно, очистили нос, плавно полувдох, выдох. Ну, еще раз вдох, полный вдох, выдох. Сделайте еще раз вдох и выдох и наблюдайте ваше состояние открываем глаза еще раз большим пальцем зажимаем ноздрю вторая рука на животе второй подход 10 дыханий капалабхати анулома вилома говорю с вами в нос начали полувдох расслабились полувдох Глаза закрыты, руки опустили, выдох. Кто знаком с дыханием уджая, выдох уджая через подсуженную горловую щель. Вдох. Или спокойный, обычный или уджай. Выдох. Третий подход. Большим пальцем зажали ноздрю, вторая рука на животе, глаза прикрыли, полувдох и начали. Полувдох, глаза закрыты, опустили руки, выдох. Тянулись макушкой наверх в потолок. Выдох. Отлично. Откройте глаза, пожалуйста. Если нужно, поменяйте положение ног сейчас. Или оставайтесь в том же положении. И сейчас мы с вами завершим это обучающее видео тремя подходами. Также по три раза. Дыхание капалабхати через обе ноздри, то есть классический вариант И здесь, пожалуйста, руку также кладем на живот Здесь будет попроще сейчас, потому что внулома, вилома капалабхати, да, вначале может смущать рука, крючатся пальцы, может быть все неудобно, все это прекрасно Помню, дорогие зрители, да, как говорится, потому что все то же самое проходило, но со временем становится очень комфортно и удобно, вы даже вот ну, не будете обращать внимание на это, рука сама будет брать и складываться для массажа и для анулома, вилома, капалабхати. Итак, классические, классическое дыхание капалабхати. Важно, спина у нас всегда с вами выпрелена. Вниманием пройдитесь от копчика до макушки, вытягиваемся наверх, плечи приподнимите чуть-чуть, а затем полностью расслабьте. Локти расслаблены, рука лежит, покоится на расслабленном животе. Давайте сделаем спокойный вдох, живот слегка надули. Выдох, живот идет вовнутрь. Еще раз вдох, выдох. И немного своего внимания оставьте под рукой на животе. Сейчас попробуйте все-таки вниманием следить и за выдохами активными, и за тем, как у вас движется живот. Угу. Готовимся. Сейчас дыхание типа капалабхати через обе ноздри. Десять раз, не торопимся, одно дыхание в полторы секунды примерно. Полувдох, глаза прикрываем и начали. Закончили, глаза прикрыты Полувдох Выдох полный Полный вдох Выдох Второй подход дыхания капалабхати. Десять циклов, один раз в полторы секунды. Полувдох, выдох, полный вдох. улыбнитесь пожалуйста себе неважно открыты или закрыты глаза полный выдох молодцы последний подход дыхания капалабхати. 10 циклов раз в полторы секунды полувдох и начали полувдох Полный выдох. Вдох. Живот под рукой надувается. И выдох. Расслабьте ваши руки. Расслабьте голову. Приподнимите плечи. И полностью их расслабьте. Потянитесь макушкой наверх. Прям вытягивайтесь, вытягивайтесь, вытягивайтесь. Со вдохом давайте руки приподнимем. С выдохом вниз, мягко скруглите спину, на вдохе подвигайтесь вперед-назад, ощутите сейчас ваше состояние, почувствуйте сейчас, как изменилось или может быть нет может быть и такое, ваше состояние после Капалабхати. Я, помимо того, что написано в учебниках, теории, на практике могу сказать, что после Капалабхати даже вот те небольшие подходы, которые мы с вами сделали, я, во-первых, чувствую все тело действительно разогретым и сейчас, Ощущение, что самое время позаниматься, это первое. А второе, я еще более ясно сейчас вижу объектив перед собой и камеру, и человека за камерой. А все почему? Потому что действительно происходит мощный массаж э -э мозга за счет перепадов давления очень сильных. Благодарю вас.